Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкины. И... Я ворвусь, значит так. Давайте, друзья. Так, Так, сейчас зачитаю тебе рыбчину. Подойди ко мне поближе, я тебя уже не вижу. Ладно, чувак, давай посмотрим, сможешь ли ты совладать. Ставка, да конечно максимальная, блядь. Как снизить левый шив, повысить? Все, все, all in, all in, all in, братан, all in, если ты меня понимаешь, латиноамериканец, брат, я тебе сейчас сделаю, блядь. Так, пробил, продолжить, все. Все поставил, блядь. Так, ну все. Я, ух ты, блядь. Ну, это да, конечно. Ну-ка, угу, присаживайся. А зачем, обязательно типа с бабой, да? Так, все. Хоп. Так. А что ноль-то, блядь, сразу? О, сатэна противника 10! Ха, нуб какой-то ебаный. Так. Ха, я еще могу зачитать в этот момент. И так сейчас разыграется, я пойду. Так. Так. Вот. так, вот. Так, вот. Так, вот. В смысле, плохо. Так, вот. Так, вот. Так, вот. Я красавчик. Так. А че я не попадаю, не понимаю. В смысле, в такт музыки. В смысле, плохо-то я не понимаю, блядь. О, надо раньше нажимать. Хоп. На самом деле, не смешно, потому что я въебываю, насколько я понимаю. Подождите, подождите. Очень опасная хуйня, на самом деле. Типа я... Так, подождите. О! Ха! Ха! Я не понимаю, я попадаю ровно, блядь! Не понимаю, блядь! В смысле, блядь? Ну, повышай, повышай! Ха! Ха! Ха! ХЫ! ХЫ! ХЫ! ХЫ! ХЫ! С у него... Он охуел? Не, подожди, тут, по-моему, надо нажимать либо раньше, блядь? Я не понял, я нажимаю ровно, блядь! Чё надо-то? В смысле неправильно? В смысле пропустил-то я не понимаю? В смысле пропустил, блядь? В смысле, блядь, пропустил-то я нажимал ровно? Ты чё, блядь, иди сюда, нахуй, иди сюда, блядь, иди, иди ко мне, блядь. Hey, homie, should... Чё, я чё, можешь ли получше поиграть в гольф, либо... иди сюда, сука, блядь. Бабки мои гони обратно, иди сюда, блядь. Ты где, блядь? Слышь, ты провалил. Кто со мной разговаривал сейчас, слышь, блядь? Ты huh? Пидор, блядь. Ты чё, хуел, блядь, судить меня? Все, миссия не должна быть уста. А чё вы, а терпилы, блядь, не защищайте своих, да? А Мы играем в Street for Life, понял, блядь? Мы друг за брата, брат за друга. Урод, блядь. Все баб, ты чё, блядь, я тебя повалил вообще-то Сучёныш, так, я не понял, подождите, я реально его прям Все, я готов да да да да да да да да да А, ставочка, ставочка Да-да, я, я могу, могу Что, сколько ставка-то, блядь Блядь, чё-то нащёлкало, пиздец, я дебил Вот я мудила, а, блядь Так, ладно, в этот раз я не облажаюсь, потому что я не знаю, сколько я поставил даже Наверное, сколько, соточку, блядь Так, значит, я подниму Можно было сейчас? Не, ну это вряд ли колеса то да? Что с эти? Что, что с линией, блядь? Ух ты! Да, блять, вот сейчас ух ты, а когда дальше пойдет? Допустимо, нихуя себе, блядь. Крутой результат. А, может реально надо было ее поднять? Это типа лайфхак такой, что ли? Я вот что-то помню такое вот именно. В смысле, неправильно, блядь. Надо мной издеваются, блядь, или что? Что пошло по пизде-то? Старт музыки, конечно, блядь, я ж красавчик. Давай, давай. Даю, даю. Во! Хоп! Прям надо вообще ловить, знаете, блядь? Пиздец. Ну? Правда, я, блядь, не понимаю, как они оценивают это, в такт музыки или не в такт, блядь, музыки. Но, блядь, дрочево еще то, конечно, с этой гидравликой, блядь. Это даже миссия с самолетиком в отдыхает просто серьезно. Потому что... Фух, я иду пока впереди, друзья. Пиздец, полный на самом деле. Полная пизда. Вот что сейчас не так я делаю, блядь? Ну я ловлю пиздец, я... Ужас, блядь. Надеюсь, сейчас я пройду, блядь. Если я сейчас не пройду, я просто охуею. Почему не засчитала, блядь? Что ты делаешь? Игра, блядь, со мной! Я в ёбу опять, блядь! В смысле? Камбэч! Сука, камбэч! Давай! Я не знаю, сколько результат, но я стараюсь попадать прям ровно, блядь. Вот на пол шишечки могу ошибаться, ну, блядь. Да смысл, блядь! В смысле? Сука! Заново все! Сука! Сука! Да, в гольф я сейчас тебе, блядь, по -клю клюшкам по твоим яйцам пиздану, серьезно! Это не смешно уже, ни разу! Вот у меня сейчас на самом деле. У меня... Я не знаю, что со ставкой делать, как бы, но. Да, да, да, все, я не знаю, я все бабки отдаю уже, блядь, не похуй, я хочу, блядь, это спасти бабу, этого свита, нахуй, правда, мне это надо, непонятно до сих пор, ну да ладно. Все, я готов, я подниму на всякий случай. Вот что это вот первое было, сейчас я проебал. Нормально? Нет, вот что, что, блядь, камера меняется, блядь, что ты, что ты, блядь, сейчас. Ух ты, да, вот так бы всегда, да? Медленно, блядь, пиздец. Так, хорошо. Ух ты, плохо. Прикольно. Мастер плохо. Я стараюсь ПРОСТО ловить ровно какой Случа... Какое случайное движение? Пожалуйста, нам нужно тащить, братан Какое случайное движение? Я не понимаю, что... Блять, КАК ВООБЩЕ ИДЕТ счет ЭТОЙ ХУЙНЕ ПИЗДЕЦ ПОЛНЫЙ Я ВАХУЮ ПРОСТО Я не знаю, что там засчитывается или нет, но в любом случае я стараюсь, пацаны, знаете если сейчас у меня не получится, я забью хуй и буду проходить другие миссии пока что Потому что, блядь, я, я так не могу нахуй У меня нервов, блядь, не хватит, реально Так, я иду в отрыве, да? Эту, вот, вот это у меня вообще ни разу не засчиталось за нормальное Вот это вот и я, я понимаю, что надо нажимать влево и вверх, типа, но Так Похуй вообще игре Так, я, я почти, сейчас меня догоняет, да? Ну, заебись Нахуй засчитывать, да? Не понял, Все, он меня обогнал, блядь. Окей. Я въебал, да, в очередной раз? Я не знаю, ребят, это полный пиздец, конечно. Просто, блядь, я, я в шоке, блядь. Либо тут стрелочки, блядь, отстают, либо что? Вот что? Все, нахуй, блядь! НАХУЙ! НАХУЙ! Нахуй! Лоу-райдерские движения! Давай на драк, блядь, раз на раз. А квотер, блять, давай! Давай! Все, вообще похуй на эту девку, блять, вообще. Поебать! Вот настолько пое. Все, пизду пуска идт, серьезно. Не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не, нахуй, не, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, не. Смок, я к тебе еду, блядь. Я... С другой стороны, это и хорошо. Растянем удовольствие, как говорится. Так, все. Поехали. С заднего, хода, за заднего входа. Заднего входа. НАХУЯ Я СЮДА СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЕХАЛ, БЛЯДЬ? Сука, вот как меня раздражают такие ситуации. Почему сразу нельзя как-то, блядь, это обозначить? Пиздец, я, я, я пиздрячил другой конец города, чтобы мне написали, что, блядь, он только ночью меня ждет. Дом, пиздец. То есть тут, по сути, знаете, такое ощущение, что эти стрелочки сделаны, как бы, вроде как бы, похуй вообще на них. Вот ш... Вот тут я просто начинаю лажать жестко почему-то. Ну хорошо, допустим. Да, ну, камбэка не будет, да, я так понимаю? Все, блять. Полный пиздец. Ну это не смешно, нихуя. Вот я сейчас чувствую себя идиотом полнейшим, блять. СКОЛЬКО, БЛЯДЬ, МОЖНО?! Ну, вообще поебать, блядь. И снова я въебываю. Сука! это это просто, пизде... понимаю, блядь, происход... блядь, это просто пиздец. Я не понимаю, блять, что там происходит, блять, это просто пиздец какой-то, это пиздец. Все, я, блядь, буду сейчас проходить это до конца. Я это… вообще по нулям, смотрите. Давай, детка, я тебя прошу. Пожалуйста. Он меня обогнал. Блять! Это пиздец. Все, ребят, подписывайтесь на канал, что тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.